Эссек. Экспресс. Супер современный эффективный курс. English. Хочу все знать. Дорогие друзья, я хотел бы вам напомнить, что мы сегодня изучаем past continuous это прошедшее длительное время время или действие которое совершалось в прошлом и оно имеет, имеет какую-то длительность или непрерывность continuous может быть и в будущем времени и в настоящем времени и в прошедшем времени в данном случае в прошедшем времени что же такое continuous? Что это за продолжительность? Например, я вчера читал, я вчера писал, если мы так скажем, грубо говоря так. Или я значит, мылся, или я брился, или я ходил в кино, или я резал вчера деревья, или я садил деревья. Это все прошедшее время, время простое. Это в то же время актив. А пассив ⁇ это когда не я садил деревья, а мне садили деревья, не я мылся, значит, сам себя, а меня мыли, не я читал, а мне читали, не он ездил в театр, а его возили в театр, то есть он в пассиве, это все пассив, я думаю, что вы уже понимаете, да? Если дерево растет, это значит оно в активе. А если вы скажем, дерево посадили, это будет прошедшее время и по сил почему? потому что его посадили и, и так значит, давайте посмотрим на первое предложение в активе это дуб сохранял свои листья всю зиму предложение в каком времени? прошедшем дуб сохранял дуб сохранял значит это актив? конечно актив как он образуется? При помощи такого глагола, как was, это прошедшее время, и, видите, keeping, это тот же глагол, преобразованный с окончанием ink. Вот это ink говорит, что это активная форма. Дуб сохранял. Oak was keeping his leaves the whole winter дуб был сохраняющим свои листья всю зиму или на протяжении всей зимы или в течение всей зимы если бы мы сказали что дуб сохранял свои листья это было бы простое предложение в каком времени дуб сохранял свои листья в но если сказано что дуб сохранял свои листья всю зиму или всю осень или в течение пяти дней или дуб сохранял весь вечер свои листья или весь день свои листья здесь указывается протяженность если только указывается протяженность то это уже не простое прошедшее время а это уже если указывается период непрерывность в течение которого дуб сохранял свои листья то это уже будет past continuous. Он был сохраняющим свои листья в течение всей зимы. Если мы, допустим, вчера писали письмо, и писали, просто писали вчера письмо, мы бы написали так, «I wrote the letter», «Я написал письмо» или «Я писал письмо». А если мы скажем, что «Я вчера писал письмо с 9 до 10», это все это континьюс в прошедшее время. Я вчера писал. Я был пишущим в состоянии писания. Я был в процессе. Вот в чем эта разница континьюса. Что не просто я написал письмо, или не просто я писал. Это простое прошедшее время. А у меня было... Я был в процессе. Я писал письмо от двух до трех часов. Или целый час писал. Или весь день писал все это прошедшие, которое показывает непрерывность а раз не непрерывность то не просто будет что я писал письмо I wrote the letter потому, потому что простое, а здесь весь день или с двух до трех или весь обед я писал, здесь говорится о непрерывности все, I was writing I was writing, я был пишущим с двух до трех I was writing я был пишущим весь день all day я э, был читающим э, весь апрель как мы скажем я был читающим если я читал, I read это простое прошедшее время глагол значит, неправильный значит, берется третья форма глагола I read я читал, я прочитал простое а если я читал весь месяц в течение какого-то периода, есть непрерывность, в процессе я находился. Значит, я был читающим. I was reading весь день. Я был читающим весь день. Я был пишущим весь день. Я был моющимся целый день. И это все я в активе. I was keeping, I was sleeping, я был спящим весь обед ничего не делал я был, значит э, э, покупающим я был продающим я был несущим весь день но только было, чтобы было непрерывность показана или два часа я был несущим или был поющим три часа или читающим или дарящим что-то на протяжении какого-то времени все это будет was keeping was sleeping was selling там продающим или дающим was given или берущим was taking и все это актив потому что я значит кому-то что-то давал или что-то кому-то читал или что-то еще кому-то что-то делал а теперь попробуем сказать просто в отрицательное предложение допустим тот же дуб был был значит э, сохранял свои листья всю зиму мы уже говорили дуб э, был хранящим свои листья всю зиму всю зиму это уже непрерывность длительность в прошедшее время дуб сохранял свои листья правильно правильно значит он не просто э, э, значит как было бы дуб держал в прошедшем времени как простое в прошедшее время ок кепт. Э, kept, дуб держал а тут сказано, что всю зиму держал непрерывность, процесс или с двух до трех он держал листья или весь день, или весь месяц неважно, а тут сказано всю зиму держал, все равно непрерывность здесь есть значит, тем более прошедшее время значит мы говорим, он был держащим он был хранящим was keeping, was keeping. это все в активе а теперь можно ли э, э, отрицать, что дуб не держал свои листья всю зиму? Мы можем, можем же так сказать, что дуб не держит, не хранит листья свои всю зиму. Но, в отличие, допустим, сосна может хвою держать 3 года, иногда 4 года. Лиственница от одного хвою сохраняет до двух лет, потом опадает, меняется все. А дуб в условиях Сибири, Потому что он не успевает развиться, ему очень холодно, это экзотика, поэтому растет медленно. И даже листья не успевают опадать. Они просто при заморозках больших, которые начинаются, могут даже в октябре начинаться заморозки в Сибири. Листья вот прямо так и замерзают, и потому держатся всю зиму. Это как раз экземпляр, который произрастает в Красноярском крае. Итак. Как сказать, допустим, что дуб не был, не сохранял свои листья всю зиму? Он в активе, в активе. Но отрицание. Значит, чтобы сделать это предложение отрицательным, вот это. "Oak was keeping his leaves the whole winter", непонимо просто вставить сюда вот это место. Отрицание not, вот оно. Oak was, вот оно, not. Кепин. Дуб не сохранял. Не был сохраняющим. Кипин сохраняющим. Сохраняющий. Вот. Также можно формировать и предложение в активе. Если мы на первое место ставим вот этот глагол ⁇ ВОЗ ⁇ необходимо знать и помнить всегда, что никакое английское предложение без глагола не бывает. Это запомните. А если в прошедшем времени, то вот этот очень активный глагол быть, он ставится на первое место. Если множество число будет were. В данном случае дуб один. Значит, was oak keeping. Значит, дуб сохранял, здесь имеется в виду, свои листья всю зиму. Как спросить? Дуб сохранял свои листья всю зиму? Видите, всю зиму. Длительность, непрерывность. Значит, надо вопросительное предложение поставить и спросить нам, дуб сохранял свои листья всю зиму. Мы просто интересуемся. Не просто сказать, дуб сохранял. Бывает, что сказать, дит, там ок, э, keep his leaves, all, всю зиму all, винте. Это знаете, это неправильно, потому что здесь указана непрерывность в простом предложении можно начинать с did в прошедшем времени а если здесь говорится о непрерывности о том, что с двух до трех или весь день или всю зиму, как в данном случае дуб сохранял свои листья всю зиму все значит, тут должно быть воз воз, потому что у нас здесь присутствует воз в утвердительном предложении или в отрицательном предложении Госприсутствует, и вот это keeping сохраняющий э, значит э, или хранящий вот. так формируется э, э, актив отрицательное предложение и вопросительное предложение и теперь посмотрим пассив что такое пассив пассив если дуб сохранял свои листья мы знаем что это пассив э, актив дуб сохранял он а если дуб был посажен, дуб посадили, если простое предложение, все равно оно простое, но не он посадил сам себя, а его посадили, значит это что? Это пассив. Что же такое пассив? Да ничего сложного нет. Пассив это тот же актив, только вставляется вот это бинг. И все. Ничего сложного нет. Видите? Бинг вставлен. Почему? Потому что тут вот предложение дуб был посаженный с такого-то, по такое-то время. Вот Он садился допустим, всю осень. Или э, здесь мы имели в виду, что он э, хранит свои листья на себе всю зиму. Всю зиму хранит он листья. А здесь тоже указана непрерывность, но именно что дуб посадили, поэтому посили. Это сразу нужно различать. И вот, э, чтобы сделать вот этот Пассив, planted, видите, planted. Planted это посажен, это прошедшее время. Это как бы результат. Но чтобы вот этот пассив сделать активным, вставляется вот это бинг, бинг, бинг, и все. И любое пассивное предложение становится активным. И так в английском языке необходимо помнить, чтобы пассив сделать активным, необходимо.. Вставить Bing. Bing мы с вами проходили не continuous, а Perfect и в настоящем времени, и в будущем времени, и в прошедшем времени. И там, чтобы пассив в перфекте, сделать активным, мы вставляли бинг! Бин, вы вставляли бин. То есть было B, и -e и -e N. А здесь. Bing. P-E-I-N-G. Здесь бинг, когда мы континис превращаем, значит, из актива в пассив, э, с пассива в актив, а там был в перфекте бин. Бин. Бин. Бин. Мы там пассив. Также превращали в актив. Вставляли бин. И пассив превращался в актив. Но помните, что активное ⁇ это когда вот в вас когда окончание ⁇ инг ⁇⁇ это актив. А всегда в пассиве, пассиве, всегда глагол основной берется с окончанием ⁇ иди ⁇ если он правильный. Или третья форма глагола, если он неправильный. И вставляйте смело всегда ⁇ бинг ⁇ и это будет всегда актив также можно формировать отрицательное предложение добавляется всего-навсего одно слово отрицание, нот и все и как будет это звучение звучать дуб не был посажен с 1 по 20 мая тут многоточие не влазит дуб не был посажен с 1 по 20 мая 2000 года вот и все. Можно и вопросительное сделать в пассиве. Как? На первое место ставите глагол «воз». «Был дуб посажен с 1 по 20 мая?» Вот и все. Ничего сложного в этом нет. Дорогие друзья! наш урок приближается к завершению необходимо, как всегда, кратко подытожить пройденное Итак, мы сегодня разбирали Past Continuous прошедшее длительное, продолженное время Актив и пассив Итак, если я мылся Это простое, прошедшее время Простое предложение я мылся или помылся будет как? I washed. Глагол правильный. Добавляем иди. I washed. Я помылся. Но это ничего еще не значит. Но если мы только добавим, что я мылся с трех до пяти, все это будет именно вот это длительное время. Continuous продолженное время в прошедшем времени я мылся с двух до трех все как это будет по-английски was washing was говорит о том, что это прошедшее время washing говорит о том, что добавлено ing и это звучит как I was я был washing моющимся washing это не глагол а каждое английское предложение имеет глагол какой глагол здесь у нас? was я был моющимся washing отрицай, добавляй not I was not washing я не был моющимся но не забывайте, что это с 3 до пяти. если не указано с трех до пяти, то это простое будет Предложение. И оно ставит самие стоимения и глагол в прошедшем времени. А тут с трех до 5 я не мылся, не забывайте. I was not washing с 3 до 5. Вот это тогда правильно. Это длительность, непрерывность показывает. Можно и спрашивать, что нужно тогда делать в активе. На первое место ставить глагол вот этот, was, сильнейший. И все. Was I washing с трех до пяти. Я был моющимся с 3 до 5. Ну, можно так спросить. А его зв... или ты был моющимся, или она была моющимся. На первом месте глагол быть. Если множественное число, ставим we. Были мы моющимся. Значит, we, we моющимся как. Бошим. Так не забывайте, чтобы сделать актив в прошедшем времени в continuous, то есть когда имеется длительно, с 3 до 5 или весь день, или весь вечер необходимо использовать глагол воз в прошедшем времени или в множественном и окончание глаголу любому читающим, пишущим, броющимся, моющим, покупающим, продающим, едущим, бегущим, ранен там дальше, плавающим, свимен, я, yeah, I was swimming, плавающим, я был плавающим, но с 3 до 5 или весь обед я был плавающим. Это все актив в прошедшем времени past continuous, актив. От, в пассиве кратко. Значит, если я брился с 3 до 5, это актив в прошедшем времени, показывается непрерывность. Значит, I was э, saved. Значит, брить, I, I was saving, я был броющимся. С трех до пяти. I was shaving. А если меня брили, ничего не надо мудрить. Вставьте одно слово, словечку. После воз. То же самое все. Только меня, что брили, надо вставить was shavit уже не будет шейвинг в пассиве, а шейвинг это помыто, я побрит, меня побрили, то есть шей-вид. это пассив, но чтобы вид вот этот сделать активом вставляется бинг и все и пассив переходит в актив ничего сложного нет хотите отрицать, добавляется частица нот, хотите спрашивать в пассиве значит глагол ВОЗ или В множественное число ставьте на первое место. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Подписывайтесь на мой канал. Делайте клики, комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока.